Компания ProLight занимается IT-разработками. Недавно вместе с Line and Space мы сделали видеоролик по нашим решениям и очень довольны результатом. Ребята прислушались к нашим непростым требованиям, разобрались в нашей непростой проблематике, были очень отзывчивы на наши пожелания и спасибо им огромное. Ролик получился отличный, мы будем дальше сотрудничать.